Всем привет, ребята! С вами я супер про в игре World of Tanks, и сегодня мы вместе с Коляном будем, как бы, играть. Я буду фармить на E2 экранированном, потому что мне остался всего лишь то на всего лям, чтобы я купил тайпа пятого Фиви. Колян, поприветствуйся. Всем. всем привет, я да. На. Вот о, видите, отлично. у нас уже язык заплетается, а это уже говорит о том, что случайный бой уже начался. Так, Заплеток языкается. Вот именно так. Это говорит о том, что сюда подъехал Ухо, и у всех очень большой страх. Что же делать? Так. На, мы тут попали с шестыми и с восьмыми. Если, конечно, а смотреть из седьмых, о, то я в топе. А так нет. Да, ребята, и как вы уже могли заметить, я поставил новую музыку на видео, отредактировал ее специально. На алды, которые смотрят сериалы, обязательно узнают, откуда эта музыка. Я думаю, уже многие узнали сразу же, потому что тут догадаться нетрудно. На. Ну и сразу говорю, догадаются те, кто сериалы вообще смотрит. Так. Так, тут КВ-2 подъезжает. КВ-2. Получи-ка ты плюх. Шел отсюда. Блин. Так. Вот это я не ожидал, конечно. Это просто был очень мощный выстрел. Так, ну что ж, ребята, наблюдаем за Коляном. Чего у него тут происходит? У меня тут происходит про-пигель. по да. про Спасибо, слить черчислю, блядь. Черчилю. Вот попробуй туда его пробивать. А, вот все, минус 10. А, все, он умер уже. Так, ухо пока что боится высовываться. Так. Я слежу за тобой ковы 2. Так, ну-ка, 85-й нет я его не вижу за домами да? Думаю. так ага он ТС 5 ну блин ты его не пробьешь если он конечно на не вылезет если она у него вообще есть не ну если он как дебил конечно поедет в гору то а, да. так ну как est44 там не выцелить никак нет никак не выцелить вообще ничего не выцелить вообще а вот он вылез что-то там. О да, Так, все, его прикончили, сразу словили на ошибке эту стежку. Так, и ты что-то там бур там куда-то поехал. Ну, повторить возможности похоже сейчас не будет. А все, не уже Так, надо сейчас следить за КВ-2. Так, все, минус 100. Тоже не надо. Все, уход тоже уничтожили. Так. Так, броня не порабита Мне кажется, надо всем вместе нападать просто на этого с 5 Иначе Иначе мы его так ему уничтожать в последнюю очередь. А желательно в первую очередь с ним расправиться и просто и всех остальных уже. Ой-ой-ой. Так, ой -ой. ну главное тебе сейчас нападение, пока ой ой, -ой, -ой. сейчас ща угу. засветил тебя. Ладно, я не повезло короче ребята тут такое произошло мы чудом победили захватом базы это просто сейчас такое чудо было это я не видел такого если честно давно и в общем-то сейчас я снова пойду в бой на ис 2 экранированного. так mm -hmm. вот и со уберу. мной на. на вот вы сами можете убедиться мне один лям всего лишь то остался чтобы Э, на тайпа 5 хэви нафармить на. Как вы могли также убедиться я его продал из ангара Так давайте ждем когда нас закинет И ребята также надо сказать что э, где я играю грани в я прохожу на машине видео набрало моментально 100 просмотров, я сам честно говоря офигел, это очень круто спасибо большое, но я бы также хотел, чтобы 100 просмотров набрало видео, где мы с Данилом выживаем на одном лаки потому что как я обещал, когда оно наберет 100 просмотров мы откроем положительные и отрицательные лаки так, а здесь остается 20 секунд до начала боя так, ожидаем. Мы, конечно, далеко не в топе, мы с 8. Ой, блин, мы даже с девятыми, блин. Так, ждем. Видите, ребята, таких игроков? Бой еще не начался, а уже кому-то нужна помощь. Так. Вот беспомощные, а. Так. Капец, в таком топе даже не знаешь, куда поехали потому что мы на самом деле нифига не в топе так давайте едем Так, ну просто куда-нибудь с я потому что не знаю потому что нас в любом случае могут завалить тут блин девятки и 100% из них будет дофига тех которые на голоде я вот даже я еще с ним не столкнулся я уже уверен что вот например объект 705 в их команде он 100% будет на голоде потому что я его в бою, когда встречал на Тайпе четвертом, он всегда был на голде. Вот это вообще. Именно да с... даже объект 705А всегда на голде был. Именно всегда игрок на самом танке или, или вот это вот. Сейчас. Именно игрок, который брал 705-го, именно всегда, или сам игрок, который сейчас в данный момент против нас играет? Э, и, а то, и... Говоришь, а то ты так говоришь, как будто ты встречаешь один раз. Каждый раз вот это вот Араду на 705-м и.. Я часто встречаю объекта 705-го и объекта 705-го Ань и они, как правило, на голде, вот те, кто играют на этом танке. Ну, сейчас понятно. что ты имел в виду? Да. И когда я играл вот на тайпе четвертом, вот это вот было для меня вообще привычно это было так Так, да Сюда приехал А МБТ Блин Я не профессионал это название танков Так Ну а вот эти же подкатились Так, едем МБТ Это помнить Танк И Пока что мы проигрываем как по хп, так и по киллам так, Краслеру Джефф, нужно помочь. Так, все, Краслер, я помогу тебе. Этот Краслер, вообще, такой эгоист, он как будто один в таком положении. У всех одинаковое положение, все против девяток, и они в том числе. Ты решил, что у тебя тут какие-то особые условия войны, что ли, или что Блин. Войны. Особая война. Решил, что самый тут такой неженка, блин, что ли? Так, правда, я, блин... Конечно, сейчас вообще неудачно Пайдель. сделал, блин, я навелся на землю, блин. Вообще запутался. Я выстрелил землю. Да. Мы все тупим, мы... Это нормально. Ну. Так, отлично, ты уничтожил стежку так. Да, Лорейна, Ну, Лорейна, это как бы не самое... Так, а я уничтожил... Ну, не самое лучше Ну, я как О, бы забрал... Все, я нанес аж целых 82 урона. Отлично. Причем нет. бронебойным снарядом. Так. Ага. Так, все, вроде ну, бы нет. мы прорвались, мы уже начинаем постепенно подходить к их счету. Мы уже сравняли счет. 5-5, однако. Так, а я сейчас буду да. атаковать вот этого АМХ, потому что он картонный, как не знаю, чё На! Вот это я шмальнул сейчас Там мы с тобой шмальнули вместе. Ну да. Так, туда же мы он, едем. Извини. Так. Едем э, атаковать ИСУ-152к. Точно. КК. Нет. Так, ну в принципе, пока он на КД, можешь, конечно. Да Потому что, как видишь, его там посмотреть. тоже атакуют. А, блин, там еще challenge. Чаллендж. Чаллендж. А, ну. Давай, Сейчас стреляй убей. по нему, он да. Опа. Так. А, отлично. Вот как бывает, ребята. В начале боя сливаем и по телам, и по хп, а в итоге к концу боя просто начинаем выигрывать. Чего заметил? На. По мне еще ни разу никто не выстрелил. Я На, вы. да, это повезло. А... Так, но я а могу предложить встать тебе на захват, еще. а остальные сами да. подъедут. Да. Сейчас как, на захват... сейчас как захватывать буду, сейчас вообще, захватывающий Получше, угу. Получишь очки захвата. Нет, как он там называется, захватывающий. Угу. Потому что Проджета 66 и объект 705 еще долго добираться будут. Ну, если приедет арта, вы ее ваншотните. Проджета 46 приедет, он вам тоже проблем не составит. Максимум он уничтожит вот эту ПТшку, К-91ПТ. Да. Это максимум, что он сделает. А, ну или арту нашу. Ну это максимум, что он сделает. Ну, по сути, вы должны успеть вообще захватить базу. Это даже минимум от того максимума, что может сделать прога. Угу. Ну то есть вы справитесь. Тяжи просто не успеют доехать, а этот а, Проджет и арта просто не выстоят. Не выстоят. Так, ждем, Валяют по кому а, у нас даже челленджер. Они, видимо, срок. без освета пытаются стрелять. А, вон, пас. Uh -huh. А, вон, пройдет. Так, ты аккуратно. Не, бахнул. Давай бахнул, попрожить. Ну, давай, бахни. Не, не бахнул. Он за... Все, этой... да. А, мы все. Захватили базу, все. Все, ребята, это победа. Yeah. Yeah. Yeah. <laughs> победа. <laughs> Согласен. Вот такая вот, ребят, прикольная катка. Хотя бы в этой катке удалось уничтожить хотя бы одного и нанести вот столько-то урона. Конечно, бывали катки намного лучше, но. Вот как да. видите. О, ну, все. Я выполнил все задачи. Все ежедневные задачи вот за столько боев. чего только вторая степень? А, нет. И... А, не все. А, цепочку ежедневных задач я выполнил. Так, в общем-то, ребята, кому понравилась эта серия, не забывайте ставить лайки, а также подписываться на мой канал. И с вами был я, СуперПро и Коля, ну, всем удачи, ребята, и всем пока.